для того, чтобы помочь вам в принятии торговых решений. Это посты, которые касаются технического анализа, а также фундаментального фона, опирающийся на конкретные тоже фундаментальные события. Используйте информацию, если есть желание дать обратную связь, мы всегда открыты к тому, чтобы ее выслушать. Сегодня на повестке экономического календаря, по сути, нет ничего значимого. И того, на что стоило бы обратить внимание. Ну, ничего страшного, потому что мы постепенно готовимся к пятничному отчету Non-Farm Perils, который точно станет источником повышенной волатильности и точно раскачает движение финансовых инструментов. Я очень рассчитываю на то, что к концу недели индекс доллара после коррекционной динамики, которая продолжается с конца прошлой недели, все-таки сменится продолжением восходящего тренда направленного на укрепление этого инструмента и последующий рост выше 114 и потенциально даже 115 пунктов. То, что сейчас рынок корректируется, это вполне нормальное явление. Мы неоднократно уже подмечали то, что рынок не может всегда двигаться в одном направлении. И чем стремительнее ранее было развитие какого-то Тренда, тем более значительной должна быть коррекция, чтобы все было более-менее органично. Сейчас я допускаю, что индекс доллара легко может скорректироваться до отметки 110 пунктов. И, друзья, для тех из вас, кто не примкнул крали, которая ранее состоялась с отметки 110 пунктов до 114, считайте, что у вас будет возможность зайти в эту сделку по более интересным уровням и ждать дальнейшего восходящего движения. Опять же, из событий сегодняшнего дня можно обратить внимание на выступление Лореты Мейстер, члена Совета управляющих «Американского регулятора», Конечно же, она будет говорить о том, поддерживает ли идею дальнейшего роста процентных ставок. Но Лоретта Мейстер – это не такой уж, при всем уважении к ней, лидер среди представителей американского регулятора. Для общей картины будет не лишним, опять же, ознакомиться с ее позицией. Но мы прекрасно знаем, что элита – главные, самые авторитетные чиновники Федрезерва, включая Лайль Брейнер, который является вице-президентом, американского регулятора и Джерома Пауэлла, они как раз полностью готовы к тому, чтобы продолжить движение по пути дальнейшего роста процентных ставок и готовы повысить ставку и в ноябре, и в декабре. Поэтому. В целом нам уже достаточно опираться на их точку зрения и больше не обращать внимания ни на что, потому что очень быстро наступит ноябрь, заседание американского регулятора состоится 2 ноября, а потом также быстро подкрадется и декабрь, 14 декабря, декабрьское заседание. И по итогам, опять же, этих двух заседаний ключевая ставка американского регулятора может быть повышена до 4,5%. Блок статистики в прошлую пятницу, который вышел, нужно подсветить здесь, что выросли в США личные доходы на 0,3%, личные расходы на 0,4%. Рост расходов – это знак «равно». Высокая активность потребителей, высокая активность потребителей, это тоже продолжает цепочку знака, равно более высокое инфляционное давление. И это еще раз доказывает то, что в таких условиях у американского регулятора нет вообще причин, чтобы тормозить с проведением агрессивной денежно-кредитной политики. Я рассчитываю на то, что позиция американского регулятора, и в принципе я на 100% в этом уверен, до конца этого года точно не изменится, поэтому нам можно рассмотреть и ждать, что индекс доллара после каких-то проторговок в узких диапазонах нащупает вот эту прежнюю траекторию развития бычьей динамики и обновит локальный максимум. Потому что ключевая ставка американского регулятора должна достичь 4,5% уже под занавес 2022 года. Это самый высокий показатель среди всех развитых стран. И это то, что будет способствовать еще большему притоку средств в американские облигации, то, что будет поддерживать спрос на доллар с всеми благоприятными, скажем, последствиями для этого актива в будущем. Европейская валюта 0.9834, коррекционная динамика евро, связана исключительно с тем, что снижается доллар. То есть новостной фон, фундаментальный фон в еврозоне, не на капельку не улучшился. Конечно же, все следят за развитием энергетического кризиса, который только лишь усиливается. Напомню, что 1 октября начался отопительный сезон, и как раз с 1 октября стало очевидно, что Европа очень сильно не добирает поставкам газа из-за вот последнего инцидента, который все обсуждают уже не первую неделю, на одном из европейских участков газопровода «Северный поток». И Европа, оставшись без газа, сейчас, конечно же, рискует столкнуться с еще более разрушительными последствиями нехватки очень важного энергетического ресурса. Что касается макроэкономической статистики, в прошлую пятницу вышли данные по еврозоне, по инфляции. Инфляция достигла 10%. Это тогда, когда цены на топливо вроде бы как снижались. Даже страшно представить, что будет, когда цены на топливо будут расти. Инфляция, на мой взгляд, легко может подобраться к показателю 15-16%. Вчерашний блок данных по активности производственного сектора еврозоны снижение с 48,5 до 48,4. По Германии еще более плохая статистика снижение с 48,3 до 47,8. Это, кстати, исторический минимум, который доказывает, что... Экономика Германии как локомотив всей промышленности еврозоны сейчас, по сути, не просто буксует, он остановился уже. И я думаю, что это в конечном счете приведет к еще большим негативным последствиям в плане экономического роста. Все сейчас ждут действия Европейского центрального банка. Раз инфляция выросла так значительно, значит, ЕЦБ должен повысить процентную ставку. Да, он ее повысит на ближайшем заседании, скорее всего, на 75 байсных пунктов. Но к концу года даже такими темпами она максимум вырастет до 2%. Не забывайте, что в США ставка к концу года будет на отметке 4,5%, то есть больше, чем в два раза выше ставки ЕЦБ. И американская экономика в целом более привлекательная, чем еврозона. Об этом явно говорят темпы экономического роста, которые в три раза превышают темпы экономического роста еврозоны. Вывод однозначный. После коррекции, возможно даже она будет снова в район паритета, мы перейдем к очередному циклу а, и волне распродаж в этот раз а... Этот агрессивный сел может привести к тому, что пара евро-доллар достигнет отметки 0.95. По фунту 1.1302 я по-прежнему рекомендую не лезть в этот инструмент. Черный лебедь летает вокруг британской валюты, и это подтверждается динамикой торговли. На прошлой неделе снижение на 1000 пунктов, сейчас уже вот за последние торговые сессии восстановление на 1000 пунктов. Это все реакция на те действия, которые сейчас предпринимаются новой специалистой парламентом, скажем так, во главе с Лей Страс, новым премьер-министром Англии, которая борется с энергетическим кризисом, но борется не самыми, скажем, эффективными средствами. Она пошла по пути наименьшего сопротивления и решила, что вот эта вот проблема, которая возникла, ее лучше залить деньгами. Поэтому... Колоссальные субсидии, дотации, фискальные стимулы, снижение пошлины, налогов и так далее. Но последствия, на мой взгляд, настолько очевидны, что игнорировать их просто непростительно даже для лист-раз. Раздутый дефицит бюджета. Кстати говоря, по прогнозам дефицит бюджета в Англии будет расти примерно на 2,5% от ВВП каждый год до 2025-2026 года. Из-за того, что денег все меньше и меньше, дефицит бюджета увеличивается, приходится увеличивать заимствование на внешних рынках. И причем тоже по прогнозам при текущих темпах заимствования... Объем долга, внешнего долга, достигнет почти 100% ВВП Англии уже к 2025 году. Очень много критики сейчас обрушилось на лист раз. Международный валютный фонд призывает думаться и пересмотреть подход к текущей внутренней политике, поскольку, в конечном счете, при таких вот темпах вливания в экономику денег, инфляция в Англии может, перевалить за 20%. Я надеюсь на то, что все-таки какие-то эффективные меры будут приняты, но пока вот эти колоссальные движения это следствие попыток Банка Англии вмешаться в ситуацию, раньше, после об обвального падения, когда пара фунт-доллар почти достигла паритета, банку Англии пришлось провести интервенции, в результате которых сейчас курс вернулся вот выше отметки 1.10. Из-за такой волатильности, друзья, фунт лучше не лезть, но если вам интересно, что с фунтом будет дальше, то скорее всего мы увидим паритет. Золото уже 1700, всех поздравляю, очень хорошая вышла сделка, актив растет, я думаю, что роста продолжится, цели 1750-1800. Нефть почти 90 долларов за баррель по бренду. Ждем заседания ОПЕК. Согласно прогнозам Рейтерс, которые ссылаются на осведомленные источники знакомой ситуации из ОПЕК, уже завтра страны, участники энергетического пакта, согласуют дополнительное сокращение объема нефтедобычи. Причем масштабы этого снижения могут быть сопоставимы с снижением в далекий уже 2020 год, когда ОПЕКА вмешался в ситуацию на фоне пандемии и попытался стабилизировать общую ситуацию, восстановить баланс между спросом и предложением. Даже если объем нефтедобычи будет скорректирован снижен на... 750 тысяч, 1 миллион баррелей в сутки. Этого будет достаточно, чтобы котировки бренда взлетели. Goldman Sachs ожидает, что к концу недели бренд может легко восстановиться до 100 долларов за баррель. Доллар и еще один актив, который хочу подсветить вам. Друзья, сейчас котировки 144.83 в районе 145. Уже две недели назад время быстро летит. Банк Японии провел интервенцию. Вполне возможно, что в этот раз... Именно решительность японского регулятора будет проявлена где-то в районе 145 145 50 В этом диапазоне можно шортить, рисковать в расчете на интервенцию резкого крепления японской иены. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!